Вот это я хочу показать, как мы сделали, когда хочется, чтобы менялись оттенки. Как будто бы вот солнце выходит из-за точки. Облачность такая, такое создание типа природного тумана. Вот, в аквариуме тоже оттенки меняются. Это RGB. Освещение. Оно на пульте управления. То есть RGB ну, нужно переключать вручную. Можно оставить любой оттенок, который нравится. Мне очень нравится оттенок восхода солнца. Вот его четко видно, как будто восходит солнце. Да. Вот. Сейчас уже такой вот сумеречный. Это глубокий такой вот закат. Это если работает RGB лента на смену оттенков. RGB мы выключаем с пульта управления. Пульт управления в изголовье кровати.